Нет смысла бороться за личное счастье, когда вам говорят нет, или когда мужчина просто исчезает на длительный промежуток времени. В этом случае лучшее, что вы можете сделать, обратиться к себе, создать у себя внутри пространство, в котором вам хорошо, в котором вам комфортно, в котором уже сбылась ваша мечта. И таким образом она начнет проявляться в реальности, видимый и ощутимой. И если вы не понравились мужчине, здесь ничего, ничего не изменить в физическом плане, здесь нужно действовать не деяниями. Значит, нужно внутреннее ваше пространство растить до такой степени, чтобы ваши эмоции, ваше внутреннее состояние притягивало мужчин вместо того, чтобы отталкивать. Чтобы им было комфортно рядом с вами и никуда не хотелось уходить.